Уважаемые коллеги, в мире более 200 стран, и только две страны, мы и Англия, за последние 500 лет не теряли свое суверенитет. Когда в центре Москвы стоял большой театр, Соединенных Штатов Америки еще не был Мы за свою историю отбились от всех супостатов, которые пришли нашу землю, и утвердили не только свое, свой суверенитет, но и право иметь свой проект, национальный проект цивилизации. Сегодня нам объяли, объявили войну Англосакс. Англосаксы горячую войну протере, проиграли за последнее время практически всем. И в Корее, и в Вьетнаме. И даже с позором после 20-летней оккупации недавно бежали из Афганистана. Но с точки зрения провокаций гибридной войны, это очень высокие мастера, которые умеют подрывать стабильность и провели почти 50 цветных революций, их не 30 с лишним были успешны. Хочу напомнить историю, что эти провокации против нас начались сразу, через два месяца после победы советской власти. Вудро Вильсон Объявил, по сути дела, санитарный кордон и призвал вместе с своими помощниками разделить нашу страну на несколько кусков. Черчилль, и не исполнилось года, как мы победили фашизм, в своей фултонской речи призвал снова англосаксам господствовать над миром. Сталин ответил ровно через неделю в газете «Правда». Заю о том, что нацизм гитлеровский начинал с провозглашения, что немцы превыше всего, теперь этим занялись англичане. Я думаю, они потерпят такое же поражение. Но нам надо прекрасно понимать, что гибридная война по своим свойственным характеристикам имеют значительные отличия, и мы к ней, как показал 1991 год, оказались не готовы. Я с Сергеем Викторовичем давно знаком, еще когда приезжал на переговоры в ООН и выступал во всех ведущих университетах США. Он 10 лет представлял наши интересы в Совете Безопасности ООН. И хотя ему Ельцинская комарили запрещала и, и встречаться, и сопровождать, он честно и мужественно выполнял свой долг и на переговорах с Анну, и на дипломатических встречах, и на многих очень важных деловых я считаю, что мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. Гарвардский проект по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа. Перестройка, демократизация, третий этап ликвидации. На мой взгляд, он сейчас в самом разгаре. Политическую войну мы пока проигрываем, и надо честно об этом сказать, потому что тот курс, который протоптали... Это комарилия в 90-е годы, финансо-экономистик, к сожалению, продолжается. Когда мы утверждали бюджет, я вам подробно говорил, он скроил, скроен колониальным рецептом. Торгуем сырьем, повышаем цены, обираем граждан, решаем социальную сферу огромной помощи. И ничего не прибавили ни на науку, ни на образование, ни поддержку дара детей войны. Обогащается олигархия. Базовые отрасли ведущие не получают должного финансирование. Мне кажется, нам надо это учитывать, потому что не может быть сильной дипломатии, безнадежной экономики, сплоченного общества и своего проекта развития. Что касается информационной войны, в любой войне нужен штаб, нужна координация действий. Откровенно говоря, я не вижу. Когда я услышал, что даже один из депутатов, вот здесь сидящий, заявил, что надо бомбить ядерным оружием штат Невада, так могут заявлять только сумасшедшие люди. Потому что через 2-3 минуты, как только вы нажмете на кнопку, вам скажут, куда летит ракета, и стратегия встречного удара предусматривает, что вы тоже... В течение минимум 20-30 минут нажмете кнопку, в противном случае вас не будет. Поэтому высказывать такие идеи надо вначале думать и отвечать за свои слова. Что касается в целом информационной подготовки, мы готовы максимально участвовать в этом, но я не вижу здесь должной координации. Что касается наших потерь. Я недавно просто но около человек сидит в тюрьмах Америки, из них более половины схвачены за рубежом. 368 высших должностных лист находятся под санкциями, 578 организаций и снова угрожают, в том числе и финансовым жестким давлением. Золотая мечта англосаксов ⁇ стравить русских на границах России и Украины. Я считаю, русские, украинцы, белорусы – это один народ с одними победами, историей, верой. И тот, кто предлагает нас столкнуть там, тот сам преступник. Мы должны все сделать, чтобы не идти по этому пути. Ту истерику, которую подняли средства информации, надо немедленно прекратить. Она под собой ничего не имеет, кроме попытки развязать там драку. А когда начинается война, останавливать ее бывает крайне сложно. Мы внесли предложение, я выступал перед вами 10 раз минимум, о признании Донецкой и Луганской республики. Это не, од... не провоцирует войну, это провоцирует защиту наших граждан, а там уже 600 тысяч граждан Российской Федерации. И если будут знать и в Вашингтоне, и в Киеве, и в Бонне, и в Берлине, и где угодно, о том, что мы будем защищать своих граждан, уверяю вас, простора для очередных провокаций будет гораздо меньше, уверяю вас. Когда я уговаривал президента Медведева немедленно отреагировать на провокации Саакашвили, там им командовало 100 американцев, из них было 3 генерала. Первые, что сделали, не напав на Южную Осетию, уничтожили всех наших миротворцев, из 50 школ 49 школ расстреляли. Если бы тогда опоздали на 2-3 часа ввести войска через Роский туннель, у нас бы заполохал весь Кавказ. Надо принимать меры, и меры, которые будут нас защищать вместе. Но вместе с этим я бы поддержал наше обращение и съезда к украинскому народу. Почитайте, мы с украинским народом не работаем. Украина сама попала как кур под Конституции, ЦРУшников, Бандеровцев, которые ничего не имеют ни с украинцами, ни с русскими. Это люди, которые ведут себя паркационно, нагло и агрессивно. Но мы ни разу не ответили должным образом. Мы обязаны это делать, мы умеем это делать, мы показали везде. Даже в Сирии с минимальшими потерями остановили такой вал бандитизма и произвола в принципе. Сергей Викторович, прошу обратить ваше внимание. У нас сильная команда, которая имеет огромные опыт международной работы. У нас четыре депутата возглавляют ключевые общества. Мельников в России, Китай, Калашников в России, Вьетнам, Новиков в России, Куба, Тайзаев в России, Корейская Демократическая Республика. Мы давайте используем этот гигантский потенциал. У нас 132 делегации, которые были здесь у нас, отмечали вместе и столетие Великого Октября, и Комсомола. Теперь мы готовим столетие к нам весь мир приедет. Все без исключения поддержали нас по Крыму, по Севастополю, по Донбассу. Все вносят вклад. Недавно избрали у посетини Кокса большой друг нашего Калашникова и самое Мельникова, или представляет левую фракцию, в которой я много лет работал, то взвешенный разумный сенатор, который будет с нами вести полноценное дело. Мы должны все сделать для того, чтобы поддержать наших товарищей в союзных республиках. По линии союза Компартии мы с Тайсаевым каждую неделю проводим переговоры. У нас во всех 25 областях Украины много друзей и союзников. Мы же все прервали. Мы обязаны вести народную дипломатию. Нас люди услышат. Женское движение поднимите против войны. Женщины с удовольствием, ну а Станины учитесь, поддержат вас на Украине. Не хотят они этой войны, не за что там воевать. И не с кем там воевать. И я мне говорит, вы решили завоевать Украину. Я говорю, скажите, что у вас завоевывать? Скажите, что сейчас? Была авиацию, угробили, была технику техника, угробили, были классные заводы, угробили. Что у вас, Чернобыль, который коптит? Там нечего завоевать, и объяснить людям. Просто поджигают столкнуть, и эту межу проведут на 100 лет вперед. Я крайне обеспокоен и обязан вам об этом сказать. Мы помогали, и с Путиным согласовывали целый ряд операций. Когда НАТО лезло к нам под разомас, Кашин возглавлял протестом, тысячи людей не пустили их на эти учения. Когда разрешили базу подскоку в Ульяновске сделать, мы вместе со всем штабом выезжали, мы остановили этот производ. Когда уже натовцы высадились в Феодосии, высадились, мы вместе с Харитоновым 10-15 тысяч привели, неделю осаждали, они а не вынуждены бежать оттуда. Народная дипломатия и поддержка – это исключительно эффективная вещь. Добавьте пару минут, вопрос слишком принципиальный. Внутренние угрозы. Сергей Викторович, обращаюсь к вам как талантливому дипломату и вместе как члену Совета Безопасности. Вы нам прислали блестящий материал, я его прочитал, он очень полезен. Мы вам всегда посылаем свои предложения, свои планы, свои законы. Мы подготовили бюджет развития. Если бы ее активно правительство поддержало, мы бы сегодня с других позиций разговаривали. Ресурсы у нас есть, но они не идут на нужды страны и безопасности и развития производства. Мы отправили все наши документы, связанные с инициативой по линии друзей и союзников. Я хотел, чтобы это было у вас на столе. Но у нас прозвучали четыре грозных звонка. Это в Прибалтике, когда объявили наших соотечественников, не граждане. мы обязаны были отреагировать. Обдобавьте, Добавьте две минуты. Мы обязаны были отреагировать. Почти треть бюджета Прибалтийских республиках сформируется из нашего сырья – Чуть-чуть прижмите, и у вас будет другая политика. Не надо никому угрожать. У нас много рычагов воздействия и влияния. У нас с вами попытались они захватить этот самый Киев. Мы могли остановить этот производ. Вполне могли. Вполне могли. У нас в Беларуси, когда развязалась этого в Канале, мы могли справиться вместе. Слава Богу, у Лукашенко не дрогнул ни один военный, ни один трудовой коллектив. Но что касается Казахстана, который показывали, как Сингапур, он чуть не превратился в большой Кандагар. Почему? Три миллиона русских выгнали. Из миллионов немцев 900 тысяч немцев выгнали. Из 900 тысяч украинцев 800 тысяч украинцев выгнали. Почти все татары оттуда убежали. Это ненормально. Мы обязаны русский мир защищать, без этого мы не выживем. А если Казахстан развалился, завтра вспыхнет и Средняя Азия. Послезавтра мы будем миллионы беженцев там не знать куда и что делать Поэтому У нас должна быть согласованная, разумная в этом политика. Вместо этого бюджет не годится. Я прошу, поставьте вопрос на правительство. За два года добили 600 тонн золота, все 600 тонн продали в условиях кризисных. Это совершенно недопустимо. Мупы, гупы, и сегодня обсуждали закон о местном самоуправлении. Завершаю. Оптимизацию школ провели, школа не стала, оптимизацию медицины, медпункта не стала, оптимизацию земель провели, колхоз, совхоз разогнали, отдали большим упырям земли, женского труда не стало, 100 тысяч деревень исчезло. Да последние разбегутся. Если нет сельсовета, некуда обратиться, невозможно решать эти проблемы. Наша программа «10 шагов» у вас на столе и наша инициатива, она будет укреплять и нашу дипломатию и безопасность.